Всем привет, меня зовут Эрик, и сегодня я подготовил для вас рубрику «Вопрос-ответ». Мы такое снимали два месяца назад. В том ролике я вам говорил, что я открываю свой состав CSGO, но в этом ролике я вам говорю, что я его закрываю. Очень много чего изменилось за эти два месяца, у меня есть много чего что рассказать. Вы меня спрашивали, вы большие молодцы, молодцы, вопросы были. Поэтому я думаю, что можно начинать. Я вам покажу все самые красивые места в Сочи. Вы можете сюда не ехать, все покажу. Вопрос про команду. Это самый сложный вопрос, потому что я могу погрустить, отвечая на это. К сожалению, мы его закрыли. Почему мы это сделали? К сожалению, сейчас финансовая ситуация с Абишоком и моя не позволяет заниматься командой. То, как я хочу ее заниматься, она требует больших денег. Ну и плюс, я уже пробовал состав. Если что, мой состав играл два месяца. Я его нигде не анонсировал, потому что был в нем не уверен. Хотел сделать анонс, когда они что-то начинали бы выигрывать. Но этого не произошло, и мы его закрыли. Но это не означает, что я просто ушел от этой идеи. Я буду делать состав обязательно, но не сейчас. Я то, что Цифры вырастут, и им будет намного проще и комфортнее заниматься составом. Чтобы не уходила большая часть денег на состав, а просто какой-то процент. Вот тогда это будет комфортно. Поэтому могу сказать, объективно, с составом CSGO я поспешил. Это будет как для меня уроком, как и для всех людей, которые будут заниматься этим. Ребят, с CSGO состава это очень сложно, поэтому если вы чего добились, делая свой состав, красавчики, это сложно. Когда выйдет кладач режим, который ты давно обещал. Я это помню, я это обещал сделать в июне, помните? Так вот, мы начали заниматься уже в мае. Но из-за того, что это реально сложная работа, человек, который этим занимается, его реально сложно было найти. Но в итоге, друзья, могу вам показать эксклюзивные кадры из этой карты. И она будет уже доступна где-то через месяца-полтора. Мы решили объединить все моменты в одну карту, где ты будешь повторять моменты про игроков. Там будет списываться вся информация про то, насколько ты правильно делаешь момент. И будет определенный какой-то топ. Это будет очень сложная работа, и, скорее всего, это будет последняя карта, потому что усилия равняется, результат будет совсем дисбалансным. То есть это, я уверен, что люди поиграют, забудут. Мы это просто делаем, потому что я обещал. Но, к сожалению, она вообще не рентабельна, эта идея. Какие страны будешь посещать в ближайшее время? У меня сейчас такая ситуация, что я гражданин Грузии, но я не могу попасть в Грузию из-за коронавируса. Точнее, я могу попасть в Грузию, но я не вернусь в Россию. Поэтому любое путешествие в другую страну вызывает запрет в Россию. Поэтому я могу путешествовать только по России, но ну, мне этого хватает пока что. У меня есть большие планы. Я хочу в Мурманск еще раз, потому что я северное сияние. Хочу все-таки увидеть. Мы с Петей были в Мурманске, но проспали гребанное северное сияние. И я до сих пор жалею. Когда я сейчас слышу про северное сияние, я триггруюсь, потому что я его просто про потерял. Ну, кстати, друзья, спасибо большое всем за лайки. Давайте наберем под этим роликом 20 тысяч лайков. Я уверен, у нас это получится, как и всегда получалось. Поэтому всем большое спасибо. А мы продолжаем читать вопросы, которые вы мне оставили в Инстаграм. Спонсор этого ролика и моей поездки в Сочи является проект CS Это сайт, где вы можете ставить свои ставки на определенные коэффициенты и забирать скины. Только скины. Но вы можете депозитить и рублями, и биткоинами, и скинами. А как эта вся система работает? Выставляется какой-то определенный коэффициент. Если вы попадаете в него, то вы выигрываете. Если нет, то случайно получается краш и сумма теряется. Ну а также на сайте появился новый режим игры, который называется джекпот, где люди скидывают определенные суммы и забирает все один человек. То есть игра с людьми. Какая вот интересная ситуация. Но и не забывайте, что моя ссылочка на CS есть в описании, вы можете по ней играть. Если кто-то будет играть именно по моей ссылке, вы будете получать халявные бабки на моих стримах, потому что рефералка раздается на моих стримах регулярно. Ссылочка есть на CS в описании. Skinchanger CS Вы меня спрашиваете, Эрик, почему он такой простой? Сейчас мы улучшаем Skinchanger, вы сможете ставить гребаный name на свое оружие, вы можете ставить свое качество, вы можете ставить свой статрек, то есть без разницы. Мы это все допиливаем и совсем скоро вы сможете это делать у нас на Сайбершоке. Ну и, кстати, мы сделали новую систему, которая дает возможность не перезаходить в CSGO после игры на наших серверах. Поэтому можете попробовать. Этот режим называется DM Lite. И, скорее всего, мы переведем скоро все десмачи на этот режим. Только Deathmatch. Потому что люди тренируются между катками на Deathmatch, чтобы не перезапускать CSGO. Мы сделали такой вот комфорт. Поэтому такие вот новости. А чтобы следить за всеми новостями Сабишока, потому что новостей очень много. Ссылочку на Сабишок в паблик ВКонтакте я оставлю в описании. Это очень важно, кто следит. Это... Это... Это... Обязательно, как будет? Это, а, Масхев. Это Масхев. у у Что ты думаешь о бане гитлайта? Слушайте, если честно, если он бы не сдавался, то я уверен был, разбом будет. А так, сейчас он сдался, шумихи уже нет, поэтому, к сожалению, уже не будет ничего. А так, если он бы продвигал дальше эту шумиху, то все бы получилось. Вальф, ложные баны точно убирают. Собираешься ли делать тюнинг своей 5F90? Yeah. Да, я буду делать тюнинг, сейчас я сделал выхлоп за огромные деньги, просто, ну, больше, чем полмиллиона, давайте так и скажу, определенную сумму я вам скажу чуть позже, но, если вы хотите услышать, как эта машина звучит, с звуком больше, чем полмиллиона рублей, можете послушать в моем инстаграме, я пока не делаю ролики, я хочу сделать большой ролик про М5, но ну, а пока мы только его делаем, я сейчас хочу придумать какой-то и дизайн, ссылочка на инстаграме есть в описании, ну, а я сейчас... Буду смотреть на виды, а то сижу и снимаю ролики. Вопрос, окупился ли Сайбершок? На самом деле, могу сказать вам объективно, то, что сейчас хорошая ситуация для Сайбершока финансовой, потому что мы запустили подписку Lite, она за 149 рублей дает почти те же преимущества, которые дает приемка за 350 рублей. То есть вы можете использовать Skinchanger, наш, уникальный, красивенький, приятный, за 149 рублей в месяц. Из-за этой фичи мы выросли в выручке, но насчет прибыли и всех остальных деталей я расскажу в другом ролике, потому что еще очень рано прошел ровно год проекту, поэтому... Ну, ребят, кальяны не окупается за год Вся эта информация будет потом Я знаю, что это интересно людям Деньги это вообще всегда интересно Давайте соберем эти цифры, чтобы потом все рассказать красиво Кстати, друзья, у меня есть очень интересная информация Мы сейчас сотрудничаем с большой сетью киберклубов клубов CyberX И если вы зайдете в любой клуб России То вы увидите рекламу CyberShock на каждой администрации Ну, а также на компьютерах Поэтому мы сейчас выходим немножечко в офлайн Если ты владелец клуба какого-то большого Либо сети Можешь написать, мы сможем посотрудничать Можем вам выдавать премки во время проведения каких-то турниров за первые места. Так что играйте в клубах, побеждайте в турнирах и побеждайте премки от Сабишока. Такие дела. Что у нас происходит сейчас на просторах интернета? На самом деле хороший вопрос насчет того, Вальф в курсе про Сайбишок или нет. Я очень хотел бы увидеть от них обратной связи какой-либо, но мы ничего не получаем. Мы уверены, что они в курсе про нас. Если им что-то бы не нравилось, мы были бы уже давно в бане. Но мы, по сути, улучшаем CSGO. У нас реально по 100 тысяч человек в день играет. Это большущие цифры. Но хоть как-то, хоть примерно понимать вообще, что Вальф думает о нас, это, конечно, было бы очень приятно. Но ну, а пока никакой нет реакции. Будем ждать, добьемся таких результатов, чтобы о нас заговорили бы разработчики этой игры. Конечно, грустно, что ты делаешь такой проект, нанимаешь только людей работать, живешь с ним проектом, но ты понимаешь то, что может завтра Valve скажет, ребят, закрывайте сервера, играйте у нас в матчмейкин только. То есть такое возможно, они сейчас свои ретейки хотят запустить в Valve, они скорее всего увидели, что это в тренде, всякие ретейки, и делают свое. Я не знаю, я очень боюсь, чтобы они бы не придумали какое-то говнище, которое бьет нас. Они это могут сделать за одну кнопку просто. Как собираетесь развивать Собиршок? Какие будут новые режимы? Мы каждый день придумаем что-то новое. И поверь, если я бы продавал акции Сабершока, я бы всем советовал их покупать, потому что то, что мы делаем, это просто вау. Мы очень быстро растем, поэтому покупайте Акций, которых нет, очень интересует, когда уже появятся сервера на Дальнем Востоке. Друзья, мы запускали на Дальнем Востоке в серверах Хабаровске, но э, что-то пошло не так, э, было не очень. Но мы запустили очень много серверов сейчас и докупаем в Новосибирске. У вас сейчас количество серверов в Новосибирске у нас, ну а также мы очень хорошо докупаем еще и Казахстан. Казахстан просто вау, он так нас любит. Все игроки Казахстана у нас почти что играют. В общем, сейчас у нас 4 локации: будем развиваться и будем делать реально большую платформу. Все планы, которые у нас происходят, я не буду озвучивать, потому что Потому что по опыту такое делать нельзя. Ты сотрудничаешь с BMW? Нет, к сожалению, нет. Но если заниматься автомобильным контентом, то о, будет, наверное, возможность. Ну а так, я сейчас сотрудничаю с SkySphere. Какие игры играю, кроме CSGO? На самом деле, я пробовал много игр. Avaloran, PUBG. Rainbow Сикс и подобный. Но я понимаю одно то, что КСГО уникально и э, такого рынка, такого качества людей, такой кайф от игры я нигде не буду получать и не получаю. Поэтому я остаюсь в этой игре. Но если вы уходите из КСГО, ребят, вы уходите от сабишок, не забывайте это. Ну, так, не надо так делать, пожалуйста. Я буду добежать и плакать в подушку. Будет ли прокачка ПК? Да, она будет. Сейчас за небольшая пауза, но я ее буду снимать. Прошлый ролик просто собрал очень мало просмотров. Вот реально, я не знаю, каким-то боком получилось. Но если вы не смотрели прошлый прокачку, где у нас был стейзи, это почти про игрок. Он сейчас в Форст Академии попал. Вы можете посмотреть. Я оставлю подсказку наверху. Такие вот дела. Ребят, ждите новые ролики, ждите новые рубрики. Я обещаю, будет очень много интересного. Ну а сейчас мы в Сочи и уже через два часа у нас самолет в Питер обратно. Ждите стримы. Я стримлю каждый день на Твиче. Почти не всегда. С 20.00 до 23. Такие вот дела. Всем спасибо. С тобой был Яшок. Пока.